Всем привет, осенний лес, начало октября Показываю самый быстрый и удобный способ Заготовки облепихи, дикой облепихи На выжимание облепихового сока Вот сейчас уже начало октября И листья почти все облетели Грибы закончились, но облепиха будет идти вплоть до самых морозов вот сейчас его можно быстро очень заготовить на сок я на видео там показывал вам как из облепихи давить сок сейчас показываю технику сбора вы берете подходящую веточку и ножницами садовыми ножницами Обстригаете ее, обстригаете лишние листики. И получается вот такие вот веточки, которые складываете в тару. Техника очень простая и достаточно быстрая. Облепихи ничего не делается, она тем более дикая. Ее здесь море, это выработки разрезов она засажена как сорняк и этот способ без оббирания ягод самый быстрый, то есть обрезается веточка ножницами и уже лишнее обстригается складывается в ведро, потом через ручную соковыжималку получаете облепиховый сок Приходите на канал. Всего вам доброго в заготовке ягоды.